привет, дорогие друзья! И с вами снова Сем В этом видео я буду обозревать моды. Также давайте начнем. В этой серии, как вы поняли, я хочу показать несколько блоков э, э, луков и еще покажу один момент. Э, я скачала еще мод вот эти рюкзаки. Я каждый буду смотреть из них. Ну давайте начнем с луков. К ну давайте начнем с этого. Эндербау. И давайте попробуем стрельнуть. И так, а стоп, по-моему, я понял, в чем эта вещь. Получается, сейчас возьмем одно, одну призывалку, например, свиньи сюда поставим и попробуем. По-моему, а, все, вспомнил. Это, это стрела одна стрела вызывает э, в в 20. Нет, 50 раз даже больше. Смотрите, сейчас упадут. Так, вот, смотрите, упали. Сколько стрел. Очень много стрел. Так, да, давайте следующим переходим. Блайдинг Боу. То есть в переводе огнями. Ну, давайте попробуем. Ну, как вы поняли, он зажигает стрелы сразу же. При полете они горят. И легко с помощью них можно убить. Даже дерево спокойно можно зажечь, но оно будет э, пока разгориться. Также давайте следующий урок. Lagabow. Этот лук стреляет двойными стрелами. Э этим луком можно хорошо наносить боссом урон. Очень хорошо. Я пробовал. Я дракона края убивал. Очень легко ему убить. Ну, следующий же был, э, лук у нас Crazy Bowl. Как вы поняли, он замораживать, но я не догадался сначала сути. Так, давайте, не давайте так. И... А, это кристалл. А, он очень мощный. Он сразу убивает Синдю. Сразу, сразу. Даже мобов легко. Gold bone, то есть золотой лук. Ну, чем отличается, то ли скоростью, по-моему ну, по-моему, он э, побыстрее летит, но чуть-чуть того, быстрее обычного лука. Давайте сейчас попробуем с Этот лук тоже очень быстро летит, но э, в чем прикол, я тоже не понимаю. Так, ну, давайте теперь посмотрим э, наши рюкзаки. Они открываются даже, если от открыть на или просто вот так. Если вы их не держите, то они не открываются. Ну, сейчас я в творческом режиме Глупо казать. Теперь давайте посмотрим вот Autom а Backup. Бэкпак. Этот бэкпак. А, так, так, так. Что с ним делать? Этот бэкпак, по-походу, чуть а, по-другому делает наш а, как бы инвентарь. Ну, тут какая-то надпись вышла, если вы сможете перевести за Давайте же посмотрим. Нет, как остальные рюкзаки. Так, сейчас я их пока возьму. Э -э так, по очереди. Теперь у нас бэкап вот такой. Давайте посмотрим, оно так видится, виднеется. Нет, оно так не виднеется. Оно другой уже рюкзак к себе у меня. Давайте это выкинем и попробуем. Так, нет, оно ничего не делает. Оно у меня только в руках стоит, походу. Да, только в руках. и так, что надо делать? Они почему-то не Points Bounce Point. Backup. Так. Клик. Не понимаю. Ну, может, вы поймете суть. Если. Если хотите скачать этой модель, то ссылочка будет в описании. Тут и остальные такие же практически только синего, ну, синего красного черного цвета ну также спасибо за просмотр тебе ставь лайк подписывайся удачи и пока пока